Ку-ку, посетители психушки Немиркин. Огромное спасибо всем вам за любовь, которую вы нам дарите. Ваша постоянная поддержка помогла нам сделать психологию и психическое здоровье более доступными для всех. И это потрясающе, так что похлопайте себе по спине. А теперь давайте начнем. Вы ищете партнера, с которым у вас будет эмоциональная, физическая и длительная связь. Чувствуете ли вы, что вам не везет в поисках любви? Возможно, вы продолжаете встречаться не с тем человеком и застряли в отношениях, которые приносят вам больше вреда, чем пользы. Если это так, то вот семь вероятных причин, почему вы влюбляетесь не в того человека. Первое. Изображайте себя того, кем вы не являетесь. Мир онлайн-знакомств и такие приложения, как Tinder и Bumble, позволяют все легче представить себя кем-то другим. Возможно, вы хотите представить себя кем-то, кем вы не являетесь, потому что хотите соответствовать или, возможно, так поступил ваш спутник. Например, вы любите играть в видеоигры, но считаете, что другие не сочтут это привлекательной чертой. Поэтому вместо своего основного хобби вы замените его чем-то другим, что, по вашему мнению, более привлекательно, например, походом в спортзал. Второе. Строить фантазии о другом человеке еще до встречи с ним. Когда у вас есть лишь малая толика информации о человеке из его анкеты в интернете, это может привести к тому, что вы будете слишком много думать и придерживаться ложных идей в преддверии вашей первой встречи. Это может привести к тому, что вы заставите своего партнера соответствовать этим ложным представлениям, и единственным вероятным результатом будет разбитое сердце. Когда вы ищете подходящего партнера, обратите внимание на то, кто он на самом деле, и не зацикливайтесь на том, каким вы его себе представляете. Номер три. Говорить себе, что вы недостойны любви. Все люди очень сложны. Если в прошлом у вас был неудачный жизненный опыт или неудачные отношения, возможно, вы боретесь с тем, что думаете о себе. Плохое представление о себе влияет на ваши шансы найти партнера и, что более важно, найти правильного партнера. Если вы идете на первое свидание с мыслями о том, что я недостаточно хорошо выгляжу или просто недостаточно хороша, я никому не понравлюсь, тогда вам и вашему спутнику будет трудно установить правильный контакт и все может просто заглохнуть. Или же вы просто согласитесь на любого, кто вам понравится, потому что вам кажется, что вы не сможете найти никого другого. Номер четыре. Слишком высокие стандарты. Считаете ли вы, что вам необходимо найти идеально подходящего партнера? Если вы еще не нашли его, то вам кажется, что вы никогда его не найдете или у вас есть партнер, но ваши высокие ожидания не смогут быть достигнуты им никогда. Например, у вас могут быть люди, которых вы считали идеальными, но со временем вы начинаете понимать, что ваш партнер не так идеален, как вы хотели. Правда в том, что вы, скорее всего, будете встречаться не с теми людьми, пока не снизите свои чрезвычайно высокие стандарты. Относились ли вы к каким-либо моментам в этом видео? Номер 5. Вы без разбора щедры. Щедрость и доброта – неплохие черты характера, и это желательные добродетели, которые нужно искать в партнере. Но когда мы позволяем кому-то пользоваться вашей добротой снова и снова, это становится проблемой. По словам Валентайна, это нормально для токсичных людей привязываться к другим, когда им дают дюйм и потом могут этим воспользоваться. Существует множество отношений, в которых неразборчиво щедрый человек получает преимущество и застревает с кем-то, кто будет продолжать пользоваться им. Номер 6. Вы пытаетесь исправить других. Возможно, у вас есть проблема с желанием исправить важных людей в вашей жизни. Возможно, дело в том, что вы хотите чувствовать себя нужным другим. А может быть, вы внутренне хотите сделать все лучше для себя и надеетесь исправить себя, исправляя других. Удерживание желания и веры в то, что вы можете исправить своего партнера, может привести к нездоровой динамике между вами двумя, что недолговечно и несправедливо. И номер семь. Поиск того, кто, как вам кажется, вам нужен, вместо того, чтобы искать того, кто вам нужен. Ищите ли вы партнера, который удовлетворяет все ваши эмоциональные и физические потребности? По словам Вонга, никто не заставит вас чувствовать себя целостным или удовлетворить все ваши потребности. Когда ищешь партнера, который удовлетворяет твои потребности, а не желание, подразумевается, что от него будет определенная зависимость и привычная зависимость. Иметь кого-то, на кого можно положиться – это хорошо и важно. Но если он становится для вас чем-то вроде одеяла безопасности, то это уже проблема. Постоянная нужда в ком-то и обращение к нему за помощью может быть очень удушающим. Если у вас есть партнер, который, как вам кажется, нужен вам для счастья, отношения могут быстро стать токсичными из-за сильной зависимости, которую вы сформировали друг от друга. Знакомы ли вам какие-либо из этих ситуаций? Расскажите нам об этом в комментариях ниже. И знайте свою ценность, показывайте свое истинное «Я» и нужный человек будет привлечен вашим сиянием.